Известная авиакомпания, на работу требуется пилот. На это место претендует немец, американец, русский. Директор авиакомпании спрашивает немца. Ну, сколько вы летаете в небе? Немец, три года. А получать сколько хотите? Три тысячи. Тысячу себе, тысячу жене, еще на страховку. Спрашивает американца. Ну, а вы сколько летаете? Американец, шесть лет. А получать? Сколько хотите? Шесть тысяч, две себе, две на страховку и две жене, спрашивает русского. Ну, а вы сколько? Ух, летаете, русский. А я и не летаю, и высоты боюсь, а получать хочу девять. Три себе, три вам, стоп, а летать кто будет? Русский. Ну, как-то, немец, он за три согласен». Okay. <laughs>